Банде гурупадад дандам бхакта бинда саманитам стре Стре-чаи-танна-правум-банди-ниттанананда-саходитам нанда нанг банди радхика чарна ддайам Гопи-жанна-самайоктам-биндаванам-ману-харам Ванша калпотору ашкеба синдубе вача. Патита анг пабуне бхавишна вебью. Намо нама. Муканкаротивача лангпангун лангхит грим. Яткепатам анг ванде парамет. Анандма Нарая намаскрито-нарун-чаива-нараттяма тату jayо мадире сан Кришна Сан-кирто-не-кишна-кату-падеша я патраса пра каса не бхакти jukта бхакти пра модакса jага Дейям салла пари бабакна мабиштудохм титас падам сивавиренченотам сараням битати хм бно тобал лбабади Орнанурагросо сагросармуди, сарадикамикада кивам крош. Шри Кришна чайтанна прabhunita нд, шьяддайтакада дхарасивасади и гавура bhaktavind. Шри Кришна чайтанна прabhunita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Раму Ram, Hare Rama, Hare Rama, Ram, Hare Hare. Аджану Вишам Бару джавару жуго дхарм палу, Банде жагат прия кару, Карунаа Кришна Кришна Намами Ганги Табапа Дюпанка Джам, Сура Сураи Риванди Тоди Барупам, Гаури нирантара бибхуши тобаму бхагам Нараяно прямананго мадапухарам Браан сипурабти вагвишна там Ваги саджуш Сваминни Шинга Махамбхаджи, Невето марун манокша диро його його його муна я упаса тех та дара такор правхупат парамахам гуру сказал что мы должны... поддерживать поток бхакти -да дары в нашем повседневном бажане. Сила Прабхупада Парамахам сказал, что мы обязаны поддерживать поток бхакти дадары дары в нашей ежедневной духовной практике. Мы всегда должны защищать этот поток и сохранять его. Потому что глупцы уклоняются от этого потока и тем самым бросаются в огонь. Они настолько глупы, что не могут понять уникальную возможность, уникальный шанс совершения Гаудья Баджана. Они не видят никаких наслаждений в Гаудиа Баджане, они видят наслаждение в Майеватском баджане, поэтому они лишаются покоя. В бесчисленных мирах непостижимые сокровища есть только в Гаудия, Гаудия Самаджа. В Гаудиа Самаджи есть такие сокровища, которые не сыскают даже на Вайкунхе. Но глупцы убегают от него, убегают из Гаудия-баджана. Нам нечего делать, то есть мы ничего не можем с этим сделать. Они сами принимают решение самоубийства, бросаясь в оконе, уходя от Гаудия-баджана. дара это путь, который указал нам Бхактинат Такур, Читание Махапрабху. Читание Махапрабху это своя Мру Бхагаван, сам Господь, который не зашел сюда, как Махапрабху. Расарадж Бхагаван, Шри Кришна, не зашел в этот мир, как Гауранга Махапрабу. Таким образом, Лила Гуранги Махапрабху ⁇ это полноценное объяснение Игр Кришны. Бхаксинут Дара представляет собой все учение читания Махапрабху, то, какую любовь он являл. Или другими словами, это Рупа Нугадара. Прабхупад so, oh часто наставлял нас, чтобы мы, давал наставление, чтобы Pohupad мы старались различать, что есть Бхактивина Дадара, а что ей не является. Одруг друг, попытайся понять изначальную разницу», — говорил он. «Если ты уловишь ее, это и будет называться настоящей сатсангой». Когда мы осознаем, что есть Бхактюна и что ей не является, когда мы видим разницу, это и есть высшая сатсанга. Такая сатсанга защитит вас, будет хранить вас всегда. В противном случае вы будете продолжать бегать, будете вступать в разные сообщества и таким образом совершите самоубийство. Я никогда никого не зову сюда, ко мне. Но если по желанию Бхагавана они приходят, они имеют на это право. Если они уходят, они также имеют на это право. В настоящее время многое, многое происходит, многое делается под именем Бхактимно-Дадары. Я сам видел, как преданные, как люди приходят, принимают прибежище у такого воздушного гуру, к примеру, как Шила Бхактипрамуд Пурига, своим Махараджа, они приходят, чтобы совершать баджан. Я не понимаю, как они, уже приняв прибежище у такого гуру, оставляют его и присоединяются к другим сабродаям. Это на самом деле самоубийство, это самоубийственное. На... Они на этом заканчивается их духовная жизнь. Фанатичные люди не могут здравомыслить. Они не могут... Они не осознают, что они по могут получить здесь, а что получат там. Прабхупад хотел установить миссию, основать замечательную миссию. Он говорил, что нашей обязанностью является возвращать тех, кто убегает из, от Гаудиабаджана и пытаться донести до них ценность гаудия -Мессия. Ведь Бхагаванши Кришна никогда прежде не давал таких возможностей, такие, как дал нам Махапрабху. Чтобы понять, крайне сложно понять лилу Кришны, Потому что Кришна постоянно занят своими играми. 99% людей не понимают, кто такой Кришна. Они думают, что Он падший, подобно нам. Глупцы действительно считают так. Они не понимают, кто такой Кришна и что, какой Его лилы. Именно поэтому Кришна пришел в этот мир как Махапрабху, чтобы объяснить людям, зачем я приходил, зачем я пришел сейчас. Люди постоянно заняты материей, они смотрят, они не могут э, выйти за пределы материального видения, телесного видения. Так как же они могут понять сокровища Гаудия сокровенный истинный истины -Матха? Их мозг не работает должным образом, поэтому бессмысленно ожидать от них, что они поймут. Они могут делать то, что хотят. Что мы можем поделать в этой ситуации? Я хочу в следующие два-три дня обсуждать эту тему, которая, которую необходимо обсуждать в эти дни. По милости читания Махапрабху мы обрели Уникальную возможность совершать Гаудиабаджан, Баджан. Такой возможности нет даже на Брама у Брамы. И только по милости читания Махапрабу это сокровище есть здесь, на этой планете у нас. Если мы хотим упустить этот шанс, что, что поделать? Если вы хотите упустить его, что я могу поделать? Тем не менее, я хочу предоставить вам свидетельство тому, насколько совершенен Гаудиабаджан, насколько совершенны лотосные стопы читания Махапрабху. Как вы помните, читание Махапрабу посещал Южную Индию, совершал там паломничество. Там он встретился с Винката Батой, Тирумал Батой, Прабхадананда Сарасвати Падом. Как вы знаете, они были возвышенными преданными, великими преданными, но они были в Шари Сампрадая. Тем не менее, они были настолько возвышенные, что нам сложно вообразить. Они были очень отречены, и все знали, все знали, что они очень возвышенные. Но благодаря общению с читанием Махапрабху, которое длилось на протяжении четырех месяцев, Чатурмасия, они приняли решение изменить свой путь, изменить то, чему они следовали. Некоторые не понимают, почему они сделали это, ведь это оскорбительно. Это не оскорбительно для тех, для, это было не оскорбительно в действительности для Валабхачарья, потому что в шастрах есть следующее правило. Если я поклоняюсь Нарайне, ви, Вишну или кому-то из Вишна -татвы, или, допустим, я поклоняюсь Вараха Вишнутатве, Господу в виде варахи, если перед нами... То есть Господь может предстать передо мной в другом облике, например, как Рамачандра. Или Богоман Кришна. Я просто хочу сказать, что, Кришна что Рама Татва и Вишну Татва не отличны друг от друга. Не отличны. Все знают, что из Кришны исходят все ин инкарнации Господа, что Он ⁇ изначальная личность Бога. И вся татва также исходит от Кришны. Абсолютная татва, уникальная татва, абсолютная истина — это сам Бхагаван Шри Кришна. Нет, больше истины, чем Шри Кришна и читание Махапрабху. Эти слова из читания Чаритамрита, где... Заявляется, что нет ничего выше, чем Шри Кришна Читания. Так вот, если я поклоняюсь Деву, но вдруг у меня просыпается вкус к Бхаджана к поклонению Рамачандре, я могу переключиться на него, потому что поклонение Рамачандре выше, и туда включено поклонение Варахе. Или если кто-то поклоняется на Райне, но в один день понимает совершенство Кришны и обретает желание поклоняться Ему, тому, кто постоянно погружен в игры и хочет играть с нами. Нарая не хочет с нами играть. У него нет этого игривого настроения. Оно присуще только Кришне. Кришна, как ребенок, играет, постоянно играет. И в этом его совершенство. Никакие другие аватары этого не делают. Если вы не хотите наслаждаться... Медом, дорогим медом. Настоящий мед очень дорогой. Если вы настолько глупы, что не хотите наслаждаться медом, то ешьте жженый сахар, как коров кормят определенным сахаром, который относится к низшей категории, грязной, неочищенный. Махапрабу сравнивает. Приводит такой пример. Когда из сахарного трусника выжимают сок, потом из него готовят конфеты, готовят сахар. Готовят особое айурведическое лекарство, которое очень много стоит. By by, by thing, То есть в процессе а, обработки so, с, тростникового сока получается все более и более и дорогостоящий продукт. И точно так же сравнивается, как мед сравнивается с высшим наслаждением, с наслаждением высшей категории, так и точнее, его сравнивают с Кришной. Балубачария поклонялся Балгапалу. Но после общения с читанием Махапрабху он захотел поклоняться Кишор Гапалу. Кто сказал? Кто сказал эти слова? Вы это произнес. Э, Выдающийся вы среди Майвади. Он написал Он написал Огромное количество книг, и он известен по, среди всех Майваде никто не превзошел его. Но он отказался от всего, отказался от Майвадского учения и пришел в Навадвипу, и как сумасшедший принимал омовение здесь, в Ганге. Когда он приготовился оставить тело, Ученики обратились к нему, пожалуйста, дайте нам последнее наставление. Вы всю жизнь наставляли нас. Он написал томы, томы книг, как Махабхарата написал, одна из книг была как Махабхарата. И везде он провозглашал Майвада Ситханту. Но когда он оставлял тело, ученики попросили заключительных наставлениях, он сказал, произнесите слова. Я я не могу понять никакой Татвы, кроме Кришны. Я... А я не смог понять, не... познать никакой Татвы, кроме Татвы Кришны. Я знаю лишь Кришну, который играет на флейте, который произвел эволюции в бесчисленных мирах. И вот тело цвета молодого грозового облака. Так вот, Майвади сказал такое. Я думаю, что вы вы, вы, вы те, кто оставляет э, Гаудиамадх, э, меньше, чем Майваде, хуже, чем майвадя. Они, Вы получаете нектар, но вы хотите наслаждаться испражнениями. Как это возможно? Похоже, все дело в ваших самскарах, они очень плохие. Я могу привести много примеров. Один за другим, как Валаба, то есть первое это Валабачарья, он совершал, поклонялся Кришне, но бал Кришне. Бал Гапалу. После того, как он достиг совершенства в своем поклонении, обрел вкус, он обратился к Махапрабу и сказал, Я хочу поклоняться Кришне. Безумно хочу. Он обратился к Гададхар, пандиту, потом, пожалуйста, дай мне мантру, чтобы я мог поклоняться. Ну тот отказался, сказал, что я под руководством Махапрабху. Но в конце концов, все-таки согласился дать. Он дал ему Кишор, Гапал, мантру. Или следующий пример, Кишор Кашмири, он был очень горд но также стал поклоняться, изменил свой путь и стал поклоняться к Кришне. Или Анупам, брат Санатаны Рупагасвами, Они просили его, давай вместе с нами поклоняться Кришне. Мы будем плавать денно и ночно в лилах, в играх Кришне. Но на самом деле тебе все это скучно будет. Мы-то можем бесчисленной жизни плавать в нектаре Игорь Кришны, но тебе скучно все это, потому что... А, на самом деле это обращение ко всем нам. Я думаю, что вы очень несчастны, очень неудачливы, потому что не чувствуете вкуса к океану нектара Игорь Кришны. Махапрабху обращался к Мурари Гупте, говорил, ты, «Если ты будешь совершать поклонение Нанда Намнище Кришны, ты, ты получаешь столько наслаждения, столько удовольствия». Когда Махапрабху совершал паломничество по Южной Индии, он изменял настроение тысячи людей. Только лишь от одного вида Махапрабху они... Только же при виде Махапрабу, жены пратапарудры, которые находились на слонах, сидели на слонах. Вдалеке совсем они увидели его. На большом расстоянии было Махапрабху. Они испытали прему, при виде Махапрабху. С огромного расстояния, и их настолько наполнила према, что они чуть ли не упали со слонов. Махапрабху никогда не различал людей, он не смотрел на них, как представители каких-то каст, высокий или низкий человек. Люди наполнялись прямой, просто заслышав голос Махапрабху. Или на огромном расстоянии, увидев облик Маха... образ Махапрабу, люди теряли рассудок. Однажды мусульманин помог Махапрабу пересечь реку. И как только Махапрабу, как только он это сделал, то есть это был мусульманин. Как только Махапрабху отошел, он упал в беспамятстве, он не мог жить без Махапрабху. Я думаю, что вы глупцы, вы не понимаете, кто такой Махапрабху. Прабхупада плакал и с горечью говорил, они не понимают, кто такой Махапрабху. Потому что если бы они это понимали, они бы все, всю свою жизнь посвятили ему. Скорее всего, они совершили какие-то аппаратхи. В противном случае они бы не смогли не почувствовать величие Махапрабху. Шанкар и сама Ганга молятся о Бхактирасе. <со -гри> Океан расы наполняет Океан этот мир. Но мы, глупцы, не <со -гри> пьем <со -гри> из него. Прабханана Сарасвати пад говорит, «Мир наполнен премой, но я такой глупец, что не могу взять ни капли». Как же я глуп. Тот, кто лишает себя такой возможности, лишает себя навсегда, то есть лишает всяческого блага, лишает себя, отказывается от величайшего блага. Только Майявади не способны пить нектар, который наполняет весь мир. Из-за того, что они в, прошлый, в прошлом совершили апаратхе. Кешав Кашмир был мировым. У него было мировое имя. То есть он был пандитом, известным по всему миру. И в конце концов он предался лотосным стопам Гауранги. Что же говорить о них, когда даже животные предавались Махапрабу? Мы хотим отдать себя, продать себя лотосным стопам Махапрабху без всякой цены без всякого вознаграждения. Бесплатно мы хотим продать себя лотосным стопам Махапрабху. Так говорят гопи, Кришне. Они говорят, мы безоплатные служанки. Нам не нужно зарплаты. Все, что нам нужно – общение с тобой, твоей любви. Мы не просим никакой зарплаты. Мы продаем себя тебе бесплатно, отдаем. Потому что твои лотосные стопы все для нас. Радхарани плачет. Кто может понять ее возвышенные слова? Глупцы точно не смогут. Их больше привлекают испражнения. Они понимают только их ценность. Итак, мировой пандит Кешава Кашмире предался лотосным стопам Махапрабху. Сарубам Батачаре. также был выдающимся пандитом, знаменитым Браманом, также предался лотосным стопам Махапрабху. Да все и каждый. Все и каждый предавались. Махапрабу. Я могу без конца приводить примеры, тем не менее, времени недостаточно. Так вот, когда Махапрабху шел в Южную Индию, по пути он освобождал множество многих-многих людей. Большинство из жителей Южной Индии поклоняются Рамачандре или Нарайне, Большинство из людей там Маеваде. А, то есть не совсем так. Часть людей поклоняется Рамачандре, часть людей Нарайне, а часть другая часть Маевади. Махапрабху пел эти слова, пел эту песню. Почему он пел ее, когда шел? Ведь никто не а, в этих словах в, в этой песне говорится, что, пожалуйста, Кришна, спаси меня, чтобы я не встречался с нечестивыми людьми, с Майвади, буддистами на своем пути. Пусть я не встречу их. Но тем не менее это все равно происходило. Однажды он встретился с браманом который поклонялся Рамачандре. Он всегда, всегда, постоянно с самого детства повторял имена Рамачандры. Он и не говорил ничего, кроме Рам Рам Точно нечто подобное происходило во время очищения храма Гундича, Гундича Мандира Марджани. Когда преданные говорили Хари Кришна. И этот Браман пригласил Махапрабу принять просад. Махапрабху пришел, почтил просад, а Браман смотрел на Махапрабху, как, как тот повторял Харикришну Махамантру. С удивлением смотрел. Махапрабху принял просад, ушел, на следующий день пришел вновь. Даже не совсем так. Он пошел в какое-то другое место и потом вернулся из него и зашел опять к нему. То есть, когда он шел, получил. Ему, он шел в одно священное место и возвращался в другое, потому что не было какой-то единой дороги, которая охватывала бы все места. То есть не было дороги, постоянно приходилось возвращаться в отправной пункт и идти уже в следующее место. И посетив какие-то святые места, Махапрабху вновь вернулся в Бхажин Кутир этого брамана, который постоянно повторял Рам, Рам. Когда он пришел, он уже вместо Рам, Рам повторял Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Кришна. Махапрабху поразился: "Ты же с самого детства повторял имена Рамачандры. В чем дело? Что сейчас с тобой?". А тот говорит: "Я не знаю". Я не знаю, в чем дело. Это правда, я с детства повторял Рам-Рам. Но как только я встретился с тобой, как я услышал, после того, как я услышал, как ты воспеваешь именно Кришны, я сам начал их воспевать. Таково влияния, таково могущество читания Махапрабху. У него было... Одно любимое одно пристрастие. Он собирал, к, к, собирал прославление Харинама. Где бы он не встречал какое-то прославление Харинама, он выписывал в, в свою записную книгу. Он сказал, Махабрабхал, «Благодаря Тебе я знаю о славе Кришна-Нама». Но я узнал, что если я три раза произнесу «рам-рам-рам», то это приравнивается к одному харинаму. Если я произнесу тысячу вишну-нама, он приравнивается к одному Кришнаму. То есть в действительности Кришна нам не сравненен, его не с чем сравнить, его положение превосходно, уникально. Когда Махапрабху встретился с последователями Шри Сампрадая. Тирубата... Вал... Са... Парабада -сара -свати Они не были сумасшедшими, подобно вам. Они приняли твердое решение. Они... Кто-то из них сказал, «Когда я повторяю имена Рамачандры и смотрю на тебя, я понимаю, что ты есть Сам Кришна». Я уверен, что ты, Кришна, Один браман, который был необразован и не мог читать, он каждый день садился за Гиту, за Бхагават Гиту, и наполнялся экстазом, он начинал плакать. Однажды Махапрабху спросил его, «Все над тобой смеются, что ты якобы читаешь Гиту». Но Браман не мог читать, он не умел. Бхагавану не нужно наше сан сан правильное санскритское декламирование. Бхагавану нужно сердце. Так вот, Махапрабху спрашивает, почему ты испытываешь такие глубокие чувства во время чтения гиты, а все вокруг смеются над тобой? Ну, пусть они делают, что хотят. Что я могу поделать? Я, на самом деле, читать не умею. Мой гуру Дев в храме Ранганатха сказал мне, Каждый день читать гиту. Поэтому я просто выполняю наставление моего Гуру Дева. Это не то, чтобы я сам захотел читать, и вот я это делаю. Мне Гуру Дев сказал. Поэтому я Гуру вот таким образом выполняем. Пусть смеется, если хотят. Но чего же тебе так хорошо, когда ты ее читаешь? Почему ты плачешь? Почему волосы встают дыбом на твоем теле? Потому что, пока я читаю Гиту, я четко вижу, как... Я четко вижу Бхагавана Щи Кришну на колеснице вместе с Арджуной. Я вижу Шьяма Сундара, который наставляет Арджону. Я вижу, как Арджона просит Кришну, обучи меня, и Кришна начинает, начинает давать ему наставление. Именно поэтому я не хочу останавливаться в своих чтениях. Я испытываю этот вкус. Испытываю такое блаженство, что я не хочу останавливаться. Я хочу читать постоянно. Махбарху сказал, ты как раз таки и имеешь право, ты можешь читать гиту. Может быть, ты санскрит не знаешь и читать на санскрите правильно не можешь, но ты... Действительно подходящий кандидат за чтение гиты. Посмотрите, какой здесь кроется урок. Правхупад сказал, много раз говорил, только самый разумный будет совершать Гаудиабаджан. Люди, которых вы можете встретить, часто, люди, которых вы можете встретить, тысячи людей в одеждах преданных, но на самом деле, скорее всего, они не совершают Кришна Баджан. Они занимаются спектаклем. Прабхупат спрашивал, кто в точности следует наставлениям Махапрабху. Если вы поищите, едва ли сыщете хотя бы одного. Поэтому только те, кто по-настоящему разумный, понимают ценность, понимают э, баджан Гаврангия Махапрабху. Они либо занимаются ерундой, что это делает сахаджия либо они просто носят одежды преданных и пользуются преимуществами этих одежд. Я могу доказать, это основываясь на шастрах. Кто сейчас совершает Кришна-баджан? Это главный вопрос ответ на который понять сложно найти сложно и вот именно этому браману махапрабху говорит что ты имеешь право ее читать ты должен ее читать ты подобающий кандидат для этого Валба Ачарья таким образом изменил объект своего поклонения, но та сампрадая, в которой находился он, не стали признавать это. То есть Валба Ачарья в конце концов получил мантру от Гадатхарпандита, который является Радхарани. И его последователи организовали Валба Ачарья, которая... Mm. Тирюмал бата, венката бата, <соединяющие> объединившись, они, все они получили общение Махапрабху. Но после четырех месяцев общения с ним, какое решение они приняли? Нужно знать, что прабадананда Сарасватипад уже был саньяси в своей сампрадае. Тем не менее, даже он изменил объект своего поклонения. И до последнего своего вздоха поклонялся Шри Кришне, живя на берегу Вимала-кунды. С утра до вечера он испытывал экстаз от Кришна Баджана и писал книги. Гопал Бхата Гасвами на тот момент, на момент общения с Махапрабху, был маленьким. Он еще не был инициирован, думаю. Возможно, он только получил браманический шнур, Гай-три Получил их от Прабхаднанды Сарасватипада. Венката Батта, Телумар, Телумар, тил, Батта также изменили а, свои объекты поклонения. Изменили сампродаю. Этого не могло не произойти, потому что четыре месяца они общались с Махапрабо. Говорится, что даже за секунду общение с Махапрабо... Одной секунды более, чем достаточно, чтобы обрести совершенство, чтобы а, обрести лобху. А, ш, то есть даже не секунды, а части, части секунды, доли секунды. Достаточно. Если кто-то просто смотрел на Махапрабу, получал ударшин, или просто услышал а, святые имена из уст Махапрабу, даже животные изменялись, что же говорить о людях. Даже камни плавились. Птицы, сердца птиц и зверей плавились. Таков Махапрабху, а мы не можем осознать его славы. Не можем познать, кто он. Ну, вы можете делать то, что хотите. жить, как вы хотите. Махапрабху спросил Венгата Бату, почему у, Радха... у Лакшми нет доступа к Расалиле? Он спросил это на, слов... на утверждение того, что Лакшми и Радхарани — это одна и та же личность. Венгата Бата говорит, «Ты шутишь надо мной. Они на самом деле единые, но отличные» так же, как нараяны и Кришна, они не отличны, но в то, же время имеют, в то же время отлично. Об этом мы продолжим говорить в следующий раз. Я переживаю, что время уходит. О разговоре Махапрабху и мы поговорим в следующий раз. Итак, прежде всего, я прошу вас, будьте сосредоточены, не слушайте свой беспокойный ум. Не отбрасывайте меня, уходя. Лучше сначала попытайтесь понять то, что вы можете понять, слушая меня. Что вы можете обрести, слушая меня. Я просто прошу вас дважды подумать, прежде чем уходить. Вчера мы говорили о 17-м гуру. Мы а рыбе? That fish, after that по имени Пингала. Мы обсудили сокровенные причины, когда, почему она испытала отречение от этого мира. Потому что Бадхут Саньяси принял решение переночевать на веранде, которая прикреплена была к ее жилью. И просто глядя на него, она размышляла, она размышляла, он выглядит как сумасшедший, но похоже, что он не сумасшедший. То есть, просто получив его даршан, она, она, ее сердце изменилось. Имеется в виду, что зародилось какое-то изменение, и именно вот это впечатление и породило отречение в ее сердце, когда в тот самый день. То есть каждый день она занималась одним и тем же, она торговала собой. Но что произошло в этот день? Почему именно в этот день ее сердце изменилось? Так вот, причина тому, ее встреча с Аватхута Браманом. В тот день, как мы уже говорили, у нее не было посетителей, как бы она ни старалась, никто не заходил к ней. Она нарядилась, ждала какого-нибудь богатого человека, но в тот, тот день был по-настоящему удачливым, поэтому никто к ней не пришел, и это привело ее к осознаниям. Она задумалась, какая же я глупая, зачем мне любить материального, материаль, материальные тела, которые состоят из плоти, крови, испражнений? Почему бы мне не полюбить трансцендентного героя, трансцендентного мужа? мужа всех джив. Все, с сегодняшнего дня я закрываю этот бизнес и начинаю поклоняться моему герою, высшему герою, высшему среди героев. Так она начала Кришна Баджан. То есть посмотрите, даже какая-то, то есть даже проститутка стала поклоняться не на Райне, не, не кому-то еще, но именно Кришне. Брама написал, что Кришна — изначальная причина всех причин. Он — причина всех при воплощения Господа, и Нарайны, и остальных. Сам Брама это провозгласил в своей Брама-самхите. Он просто говорил о том, что он напрямую видел. Причина всех причин. Нет никого выше not Говинды. Не Нарайны. Итак, простит, эта блудница была очень удачлива. Именно поэтому с ней произошли эти изменения. Подобные Триданди Бикшу Саньясе. С ней произошло нечто подобное, что произошло с Саньясей, которого выгнали из дома. Так она начала поклоняться Кришне. Она приняла Кришну, который находится в ее сердце, как своего господина. Она говорила, «Я всю свою жизнь грешила». Но я знаю, что одного лишь Кришна Нама более чем достаточно, чтобы искупить, избавиться от всех грехов. Вашиш Муни проклял своего собственного сына. Родишься как Чандал, глупец. Когда он спросили, как очиститься, повтори три Рамнама. Одного лишь имени Рама, а, Харин. Пусть он... То есть тот не поверил. Он Сын спросил, как мне очиститься от своего греха? Тот сказал, повтори рамнам, три рамнама. А тот не поверил Он сказал, ты родишься как Чандал, потому что три рамнама приравниваются к имени Кришны. То есть три рамнама может очистить весь мир. И один, то есть три рамнама приравниваются к одному Кришна-наму. Одного лишь э, с имени Рам достаточно, чтобы очиститься от грехов. Я, то есть, одно лишь э, произнесение святого имени Рамачандры по может погрузить в нектар его игр. Но сейчас задумайтесь о могуществе Кришны, Кришнанама. Так поет преданные Рамачандра. замечательная песня. А теперь подумайте о Кришне. Если Рамнам настолько могущественен, то что может Кришна нам? He is going to pass Rimmah. What Rimmah? Finally took decision to do better? Okay. He is going to accept, he is going to accept that super personality, and unique personality, Sri uh, Krishna. You bingala. can marry, you can marry that Krishna, Krishna inside You, you can marry, you can invite and come out, and Кришна находится в вашем сердце. Вы можете пригласить его и выйти за него замуж, и будет у вас жизнь замечательная. Зачем вам материальный муж, который умрет не сегодня, так завтра? Так сделала Мирабай. Она была совсем маленькая в то время, очень красивая. Говорят, что во всей Индии не было красивее ее. Девушек была из богатой семьи, царь Панджаба. Женился. Их поженили, то есть, когда еще были детьми. Огромное шествие праздничное, свадебное шло, и Мирабай была в нем инструменты, музыкальные музыканты шли по улице. То есть у Мирабай спросили, ты, ты, ты, ты даже не так, она, скорее всего, увидела свадьбу, и бабушка спросила, ты за кого замуж пойдет? пойдешь? Она, она говорит, я замуж пойду только за Кришна. Я не собираюсь выходить замуж за того, кто может умереть в любой момент. То есть ее поженились, то есть поженились с этим царем, но тем не менее она никогда не наслаждался своим положением. На самом деле, жи, женить бы не было. Она была просто задокументирована на документах. Она ушла жить во Вриндаван. Мы говорим о Мирабай, тем не менее, она не следовала Радхарани. Поэтому мы не принимаем ту, ту ситханту, которую она проповедовала. So, said that, you know, Pingala Vrishya, Pingala, Prabha speaking. Asahi Paramaduksham, Naidashyam Parmasukham. Asahi Paramaduksham, Asha, if I am going to, you know, going to have some desire inside sight my, that is the original cause of my <coughs> painful condition. Asahi нет головы, нет головной боли. У меня вот нет головной боли, нет ни учеников, ни, ни проповедей в западных странах. По три-четыре часа я сплю, отдыхаю, все остальное время бодрствую, и я чувствую себя замечательно. 18 й, 18 -й гуру – это Одна bird, особая bird. разновидность птицы. Однажды я увидел, как она отыскала, какого-то червяка или какой-то. То есть птицы бывают разные, какие-то питаются какие питаются фруктами, какие-то питаются насекомыми, а какие-то плотью. И эта птичка как раз питается мясом. Богатые люди тратят тысячи рупий за. одну ночь. За отели, за рестораны. Вы виноваты, что мы сегодня начали позже. Иногда я так злюсь, что мне кажется, что я больше не должен проповедовать. Я всю жизнь потратил. Что... То есть я опоздал, пришел сегодня позже, поэтому мы не успеваем. Так вот, эта птица улетает, находит какое-то уединенное место, и там наслаждается мясом, ну, какой-то как, какой чьей-то плотью. Но на нее нападает коршун и хочет убить ее а, ра, ра, много много разных других больше ее в размерах птиц нападают на нее она не понимает в чем дело что я сделала за чего меня хотят убить но в конце то есть они за ней летят птичка не понимает в чем дело потом из ее рта выпадает кусок мяса и So, стая в этих ястребов нападает на мясо и она so, понимает что see. на самом деле им нужно было не я а discuss, это мясо <рисплодисмент> Ayamaki Sama Shama De Shangri Saro